Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня мы разберем и узнаем сервис для того, чтобы понимать, на каком месте находится наши видео в Ютубе. И не только видео, это также может быть контакт и разные другие социальные сети. Итак, начнем. Для того, чтобы нам попасть на этот сервис, мы должны набрать в адресной строке вот такие слова. SEO Insight.ru Переходим, заходим на SEO Insight. Здесь мы должны зарегистрироваться регистрация, обязательное поле, эх, как всегда, я всегда так делаю, Адрес электронной почты у меня есть почта, которая называется catneton собака -so gmail точка ком подтверждение адреса catneton собака точка ком регистрация для вас была создана аккаунт. была посылка. Так, заходим, заходим, заходим. Где же наш здесь аккаунт с моей почтой? Вот он, пожалуйста, на SEO-сайте. Здравствуйте. Перейдите. Переходим. Все. Логин. Пароль, вводим пароль, запоминаем меню, войти. Итак, мы вошли, нам предложили изменить наши параметры, но мы нажимаем отменой и нас выкидывает вот на эту страничку, на главную, да? Это главная страница этого сервиса. Что мы делаем дальше? Делаем вот что. Нажимаем, например, на быстрая проверка. Читаем. Угу, угу, угу, угу, угу. Так. В общем, нам нужно сюда внести ссылку с ролика ютубовского. Заходим, давайте, на ютуб. Давайте наберем, как быстро похудеть. Так, и выбираем какой-нибудь ролик. Любой понравившийся. Давайте возьмем вот с этой вот ну, девочкой. Или вот. Давайте вот этот возьмем. Смотрим его. Видно. В принципе смотреть нам его не обязательно. Нам нужно вот что. Нам нужна вот эта ссылка. Берем ее. Копируем. Заходим на наш сайт. Вставляем. Обязательно убираем HTTP. Затем ключевики до 15 штук. Каждый с новой строки. Можно скопировать из, из ролика и вставить в окно. Я вам сейчас расскажу один момент. Не все об этом знают. Как быстро и легко и взять из видео найти теги. Нажимаем правой кнопкой на название ролика. Нажимаем просмотр кода страницы. И вот здесь вот ищем слово keywords. Keywords, ключевые слова. И копируем. Копируем. Заканчиваем на этот. Копировать. Вот, вот таким образом, кстати, вы можете брать слова ключевые, теги для своих видео. Это очень удобно. Заходите на самые продвинутые ролики и можете брать, чтобы не мучиться с вордстатом. Так, возвращаемся. И вставляем. Так, вставили. Поехали. Ждем. Вот здесь написано, что время автоматической проверки позиции в ютубе занимает до 30 секунд. Угу. Такс. Вот, пожалуйста, по этим ключам, как быстро похудеть на девятой позиции, как быстро похудеть в домашних условиях на четвертой, как можно похудеть, не найден, Это значит уже по этому ключевому запросу ролик не попадает в сотню первых позиций. Но, в принципе, все работает, все нормально. Так. С Ютубом разобрались, ВКонтакте то же самое. Зайдите сами, поройтесь, посмотрите, понажимайте на все эти кнопочки, на все странички перейдите. В общем, разбирайтесь. Надеюсь, вам понравился этот урок. Всего доброго. И в заключение хотела бы вам сказать, что не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на мой канал. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Я его добрала.